Нужен ли зонтик на трубу? Ну вот как раз измерение интересно получилось. Вот столько всего снега насыпало. Сейчас январь месяц. И труба совершенно открытая. Вот сколько снега насыпало. Если перевести это в воду, то я думаю, что максимум 200 грамм будет воды. Вот. Нужен зонтик или нет? Я думаю нет. Если мы... Не на захалине, то вполне и не нужен.